Кто дальше будет в стране, Александр Владимирович, чего ждать? Скажите, как какой человек? Да, что дальше? А давайте посмотрим на начало. 17-й год, 1985, 1917-1985, 68 лет. Мы строили светлое будущее. Да? За этот период гражданская война, Великая Отечественная война мы побеждаем и создаем мощный. Промышленный и сельскохозяйственный потенциал, аналогов практически в мире нет. Да? И лучшие годы в экономике, да. послевоенные да. годы по росту. Да. 60, да, 68 лет. Все на все. В 85-м начинается перестройка, а под нее заложен фундамент уничтожения страны. Это потом нам стало всем понятно, да? 1985-2020 сколько? 36 лет, да? И что сделано за это время? Войны не было гражданской, Великой Отечественной войны не было. Финской не было ничего. Да? Уничтожено напрочь промышленный потенциал и сельскохозяйственный потенциал. А теперь дальше опять посмотрим. А где наш рабочий класс? Тоже уничтожен. Вот Москва. Назовите хоть одно действующее предприятие. А на каждом из них работало 15 тысяч рабочих, 18 тысяч, 20 тысяч. Ни одного промышленного предприятия. Под корень вырублен рабочий класс. Из тех, что были, там, да, салюты да, есть, оборонные да, какие-то да, остались. Да, профессионально-техническое да, профессионально образование. Вообще нет. Вырублено под корень. Да? Ну, ладно, Москва. Берем Волгоград. Промышленность напрочь уничтожена. Рабочий класс под нож увы. Зачем это все делали? Создавалось общество потребителей. Не созидателей, а потребителей. И когда создается общество потребителей, теряется честь, достоинство, совесть. Вы знаете, у философа Густава Лебона, а я его еще читал в советское время, в Ленинке стоял гриф «К чтению не выдавать». Но я умею с девушками, с женщинами договориться, и мне давали читать. У нее есть замечательное высказывание по поводу того, что мы сейчас с вами ощущаем, и как раз ответ на ваш вопрос. Общество, лишенное идеологии, а вместе с ней и национальной идеи, может претендовать на одно название – «Стадо барана». Вот кем нас считает сегодняшняя власть. Она создала из общества стадо баранов. И такими нас, так сказать, ну, и вот так бараны, нами и управляют. Бараны в кавычках По, да, пошли в, на Ну, В улице. кавычках, конечно. Я не хочу обидеть нашу жизнь, которому я не хочет. от начала и до конца верен. Если бы Навальный появился да. в девяносто м в конце, когда был Ельцин, когда у вас с Ельцином были свои отношения уже еще более-менее. Вот если бы Навальный появился тогда и показал бы, вот, допустим, что Наина Осина... В подарок получает там картины какие-то. У него же много-много сейчас картин. Вот что было бы, какая реакция была бы у Рудского, вице-президента России, у Ельцина президента, у вашего закадычного товарища Бурбулиса, даже у него, этого змея ползучего. Вот как бы реагировала та Вы знаете, власть? На их реакцию я очень много могу рассказывать. Потому что я руководил межведомственной комиссией. По борьбе с коррупцией. Да, не по своей инициативе. Это... Ельцин приказал. Е... Ельцин мне. Да. Вот. Вручил. Не понимаю, чем это закончится. Для всех. В том числе и для него. Для него, да. Почему? Потому что когда-то в детстве у хлебного магазина у меня выкрутили ниппель. И я пришел с велосипедом переднее колесо без ниппеля. Ну, и дед говорит, ну, если ты разява, ну, что тебе поделаешь? Куплю тебе ниппель, и будешь ездить на велосипеде. Я думаю, когда он его купит? Пошел и свинтил ниппель. И мне так свинтил дед потом. Я на всю жизнь запомнил. И с того времени я никогда в жизни ничего себе чужого не присваивал. Это вот сразу заложил вот сюда под корку. Не трогай чужое. Не имеешь ты права воровать. И все. Ну вот Ельцин я увидел Ельцин, этот фильм А Геленджике. Не, не понимал, что вот человек с таким сознанием, он не будет под козырек брать все время. Понимаете? Не будет брать. Что касается Навального. Я уже не раз в открытую говорил, да и Путину это говорил в 16 году. Владимир Владимирович, кем вы себя окружили? Посмотрите на них. Это клоуны, дебилы. У них одно на уме, как украсть. Они не способны подготовить предложение. Они не способны реально оценить обстановку. Они не способны защитить свою главу государства, на которого они работают. И вот сегодняшний итог. И только... что он Путин ответил в 2016 да. году? Что мне ответил? Говорит, ну, Александр Владимирович, вы вообще не меняетесь. Я говорю, так а чем мне меняться? Ну, он затронул еще вопрос своих посланий, я потом вам расскажу об этом. Так вот, Навальный... А что мешало? Вот появился Навальный, борется с коррупцией. Владимир Владимирович дает команду, пригласите мне Навального. Конечно. Да, поставили телекамеры Конечно. и сказали, Алексей, молодец, хорошую ты тему взял, давай я тебе создам межведомственную комиссию. Да, с... По борьбе с коррупцией. Да, откомандирую из ФСБ специалистов, из МВД специалистов, из прокуратуры и занимайтесь. И учти, ты прямого подчинения мне, никому не подчиняйся, только мне. Раз в месяц мне доклад, видеосъемку на стол. Все. Понимаешь, Навальному сказать в этом случае я не буду, но это все зафиксировано на камеры. И тогда президент скажет, ну вы поняли, что это за человек, для чего он это делает? Я ему предложил межведомственную комиссию, хорошую зарплату, прямое подчинение, да? безопасность безопасность и не было сегодня бы никаких вот этих вот протестов что ж путин митингов, так и сделал ваша оценка как-то у соловьева на телепередаче затронули тему Бори Немцова uh -huh. и вот оппозиции все прочее я говорю вот сегодняшняя оппозиция ЛДПР КПРФ Справедливо Россия это не оппозиция они на финансирование из бюджета это что это за оппозиция которую финансирует бюджет а бюджетом руководит правительство и глава государства. Это не оппозиция, да? Оппозицию создает власть своими руками. Вот она создала Навального, да? Создала еще там, так сказать, направление. Но это уже неуправляемая управляемая оппозиция, она не финансируется. И на что она способна, никто не знает, что будет завтра понимаете? Вот это вот как раз то, что я вам говорю, это вот деятельность администрации президента. Чем они там занимаются? Не, ну, Путин так не сделал, не позвал ну, ни Навального. Ну, никого есть, из расследований. есть же у него Кириенко, например, внутренняя политика, а вот это все, что происходит, это как раз и есть внутренняя политика, да? Можно же было подойти, Владимир Владимирович, давайте Навального пригласим, потому что непонятно, чем это все закончится. Он же прав, он же прав, он же не высасывает это все из пальца. Но он же не пришел, Кириенко, с этим предложением, да? А возьмите вот эту госдачу. Это же они подставили, Владимир Владимирович. Ведь можно было объяснить, сказать, да, строится госдача под прием иностранных делегаций, президентов. А коммерческие структуры участвуют, потому что они тоже будут иметь право приглашать сюда инвесторов, встретить их, покормить, отдохнуть и все прочее. А что они сделали. Тоже да он Киселев. Вот я говорю, я его... Ну, не могу вот лицезреть, почему у меня начинается тошнота от таких людей. Вот такую хинею, на такую мразотность несет. А кто эту создал вот эту систему, которая называется СМИ? Громов есть такой. Да. да. И вот народ Алексей, уже не Алексей смотрит Алексеевич. телевизор, все ушли в интернет. Почему? Потому что там сплошная ложь. Там кто кого, извините, да, ДНК совпадает или не совпадает, кто от кого родил. Вот этот бред, ложь, грязь и все прочее. Ну, какое нас формирует мировоззрение у людей? Сначала, сначала протест, а вот смотрите, они, а не могут, они не могут разговаривать с людьми, действительно не могут. У них языка нет для людей, не нашелся язык, слова не нашлись. Что будет дальше? Вот сейчас будет теплее. Деньги заканчиваются. С 1 июля новое повышение тарифов, как нам говорят. Впереди выборы в Мосгордуму. И хотя рисуют, как я понимаю, все и так далее. Тем не менее, как поведет себя народ? Ну, Русский давайте, народ, давайте российские народы, как? Э -э каким обществом легче все управлять? Тем обществом, где у большинства населения проблема. Правильно. Потому что человек, в первую очередь, думает, как ему решить эту проблему. Она мучит его, эта проблема. Дальше, если в обществе, ну, определенное число, а у нас на данный случай четверть населения нищие, да? Значит, это тоже хорошо, их можно купить, правда? Банку тушенки, паленую бутылку водки и голосуют за того, за кого надо. Вот таким обществом легче всего управлять. А если в обществе нет проблем и общество не нищее, с ним надо договариваться. Понимаете? Поэтому вот сегодняшняя работа, вот, а это работа администрации президента, я вообще смотрю на всех этих вот, кто там есть, да, на всех должностях. Все без заключения, ну, что-то близко к клоунам, понимаешь? Потому что люди не способны абсолютно ни на что. Абсолютно ни на что. но Это огромный аппарат, который получает шикарную зарплату. А потом, когда я как-то включил телевизор, и мне говорят с экрана, что у Матвиенки пенсия 450 тысяч рублей. Я чуть со стула не успал. Ну, не за что? За какие заслуги? За то, что за тот период, пока она была губернатором Санкт-Петербурга, ее СОНОК стал миллиардером? За это, что ли? Понимаете, поэтому вот это все впитывается, впитывается, впитывается в подсознание. Вот. А в конечном итоге, я уже говорил, сначала появляется возражение всему этому, а потом возражение плавно переходит в ненависть. Да? А легко ли остановить ненависть или ее исправить? Невозможно. Невозможно. Вот все то, что хорошее сделал Путин, а он... Надо быть объективным. Много чего хорошего было сделано. Все перечеркнуто просто одним ручерком пера. И кто это сделал? Это сделал его окружение, его администрация, его правительство. Он же всех оставил на своем месте, вот, говоря, он же никого не Вот, произошла смена правительства. Одного убрал, ну, понятно, да? Ни в чему... Ну, это просто какое-то недоразумение. И второе недоразумение поставил. Всех перетасовал. И это... Вы понимаете, сама формула, сама модель либеральной экономики привела страну вот к этому унизительному и позорному состоянию. И все равно держится за нее. Есть Серега Глазьев, Я его знаю с 1900... Ну, в шутку, 17 -го года. Я его знаю с 90 -го года, да? Но это замечательный человек. Задвинут в сторону. Задвинут Хотя в сторону. Нет, он был помощником у власти. Задвинули после и я ему говорю, Сереж, «Ну, ты же докладные пишешь, президент». Он мне подарил свою книгу. Он раз в году да, его да, Говорит, ну вот видишь, меня куда назначили? В никуда. Министр экономики СНГ. Что это такое? И кто это? И что это? Но его не хотят слушать. Его оплевывает вот эта стая жуликов и воров. Оплевывает. Есть Миша Хазин. Ну, я скажу, это финансовый гений. Тоже предлагает финансовую модель выстроить в стране. Его слушает кто-нибудь? Нет. То есть, понимаете, что произошло? Отжали способных умных людей. Отжали. И вот они вцепились зубами и держатся. Почему? А потому что кто бы ни пришел, нары. Нары. Кто бы ни пришел. Потому что за то, что они сделали со страной, надо отвечать. Вот смотрите, по нас создавали структуру, разведка, Смотр, досмотр по вывозу капитала. Да? Создали коррупционные системы. Откатил и вывози. А все на все надо было принять закон, о котором я уже сто раз говорил. 80% прибыли бизнес, вот вы бизнесмен, вы по закону обязаны вкладывать в развитие своего бизнеса созданию новых рабочих мест. А 20% любовницы, яхты, самолеты и все прочее. Ну и попробуй в этой ситуации вывези. Потому что налоговая инспекция знает, какую вы получили прибыль. да? И вот 80% этой прибыли вложить в развитие собственного бизнеса. Создание новых рабочих мест. Вот тебе реально становятся миллиардеры у себя в стране. Ничего не вывозится, создаются новые рабочие места и решается. Самое главное состояние. Вы сколько вопросы. лет об этом говорить? Я об этом говорю с 1993 года. Кто будет дальше, Это сколько президента? лет прошло? Вот так я 27. ставлю вопрос. Скажите: 27 мне, лет. Кто следующий президент? В 1992 я написал монографию Рента. Рента, я помню. Вспомните, да? Как меня только не оплевывали. Я все нафиг взял от объема экспорта сырьевых энергетических ресурсов 5%. 5. Я даже не поленился, вот прежде к тебе ехать, я взял, перечитал на сегодняшние деньги, сколько бы каждый гражданин российской армии. Если бы была природная рента, 75 тысяч рублей. В среднем. в среднем. В среднем. Ты, твоя жена и твои детки, да? Нужны тогда социальные статьи, которые разворовываются. Вот социальная статья здравоохранения, Я вам даю 100%, 80% просто разворовывает. У тебя есть деньги, ты пошел и получил медицинскую помощь. Да? Пенсионный фонд разворовывается, там уже дыра от бублика. Ты получаешь ренту. Во многом все упрощается. И получая на свой счет, ты дашь украсть. Ну Как счета. в Саудовской Аравии, как дашь. в нет, Эмиратах, нет. Конечно. И вот цифра, смотрите, вот вы сейчас называли Саудовскую Аравию. От экспорта барреля нефти нам в бюджет возвращается 35%. Да. Это еще надо посмотреть. да, Это официальная цифра. А в Саудовской Аравии 87%. Почти 90%. Абсолютно да. А куда делись 50%? И вот включаешь этот ящик, смотришь, Роснефть – национальное достояние, Газпром – национальное достояние. А теперь смотрим совет директоров. Роснефть из 11 человек, совета директоров, 7 иностранцев. «Газпром» такая же, «Сбербанк» такая же ситуация. Вот куда уходят деньги. Кто следующий президент? Путин, судя по всему. Ну, мы знаем реакцию Европейского Союза на поправки в Конституцию. Они, честно, еще в августе сказали, все эти поправки, включая поправку Терешковой, для нас нелегитимны. Это значит, что они честно предупредили решение парламента Евросоюза. Рекомендательное решение, но они, честно сказали: ребята, избирается Путин правдами, неправдами, в чем он нелегитимен для нас. Мы его с визитами принимать не будем. Это новые санкции, как с Лукашенко, который никуда сейчас не ездит, что его тоже Евросоюз, или его сначала, потом мы следующие, не видят президентом легитимным. Кто следующий президент, если в четвертом году. Владимир Путин не идет на выборы. Живем по старой конституции, которая, кстати, легитимна для Евросоюза. Что за человек? Объясните мне. Давайте отлистаем. Так. 1993 год. Расстрел высшего органа государственного Парламента. парламента. Конституция 1978 года действует на тот период. В октябре расстреляли. А в декабре выборы Государственной Думы. В Конституции этого органа власти нет. Новая Конституция не принята. Избирает парламент, Государственную Думу. Ни в той, ни в другой Конституции этого органа власти нет. Это легитимно? Нет. И нет. называют это переходный период. Тогда Клинтон сказал Сергею Санычу Филатову, сделайте что-нибудь с этими полковниками, он вас имел в виду, черные полковники, а мы закроем на это глаза. Теперь дальше пошли. Я правильно цитирую Клинтона? Правильно Они цитирую. Они закрыли американцы да. на это глаза. Да, сейчас теперь... американцы не закрывают глаза. Сейчас Байден, сейчас да, не Клинтон. Да. Теперь дальше давайте посмотрим. Переходный период два года. Как принимали эту конституцию тоже, знаете, ну, примерно точно так же. Ну, все-таки что, не, что, не на пеньках. Вы как вы помните, как Сталин... Панфилова дальше пошла. Да, да. как Сталин говорил. Не важно, как голосуют. Как считаем. Да. Важно, кто подсчитывает. Да? 95-й год. Опять голосование. Да? Избирает Государственную Думу. А чуть-чуть туда отлистаем. 8-го Беловежский сговор подписали. 12-го ратификация. Опять нелегитимная. Как коммунисты себя вели 12 декабря 1991 -го года? 100%. Все коммунисты? Все, да И Зюганов тоже за развал СССР? Стенограмму можно взять, посмотреть. Да, да. А сейчас они видели, какие плакаты. Только 8 человек было против. Они, понимаете, это вот свое... Пойдем, когда вы выступали это... тогда, 12-го, на э, Верховном Совете? Вик Виктор... как... Викторович, это не коммунисты, это не надо путать. Сейчас это, знаете, вот эта среда. Они вот сидят в кустах и смотрят, вот когда победа, забрежет, <свят> хватают флаги и бегут брать власть. Это вот сегодняшние коммунисты, да? Тогда я выступил в Верховном Совете, вы в курсе дела и призывал депутатов не голосовать. Я У вас просто... было 8 человек, кто были да. против развала Советского да, Союза, во главе с президентом русским. Помню до сих пор. 101 статья. Да. Это прерогатива было съезда народных депутатов. Ратификация. А рассматривали на Верховном Совете. Я подошел к Хазбулатову и не подошел. Ты два раза три с ним говорил. Руслан, это нельзя делать. 8-го не подписали, а 12-го готовили ратификацию. Я ему раз пять говорю, не делай этого! Ты поймешь, ты совершаешь преступление. Вот этот клише получишь на всю жизнь. Да. Не делайте этого. Съезд. Собирайте. Давайте на съезде рассмотрим. Ну, как по закону? По закону, как положено. Значит, ратификация этого сговора уже нелегитимная, потому что это должен был голосовать съезд. И после того, когда ратифицировали, сколько раз выносили это на съезд, и пока съезд не расстреляли, съезд не ратифицировал это соглашение. Значит, что? Оно нелегитимно. Оно нелегитимно. Не законно. Понимаете, то есть, если опираться на закон, а, ну, а сегодня закон, сами знаете, да? Вот славяне, мы славяне, жили по кону. Кон. И вот руководствовались коном и жили. А сейчас за кон, то есть за коном. Понятно, да? Вот что хотят, то и творят. Вот от, от балды взяли и за Кто президент. будет президентом? Давай. Будет трансфер да, власти? Вот, э, или полный слом да, системы? Как вот, вы видите вот дальше, 95-й год. Опять абсолютное большинство КПРФ -а в Госдуме. Да? А в На счастье Ельцина. Да, А в 93-м они сбежали. Хорошая сбежали. Значит, Зюганов пошел поднимать народные массы. И не поднял никого, да, что следом, не, почему? Поднял. Он сказал, дом сидите. Нет, 2 октября, телевизор он сказал, сидите дома, их не поддерживайте. Это их это вас в Белом доме? Ну, конечно. А они сразу ушли из Белого дома тогда? 22 числа. Вместе с Зюгановым поднимать А народ... расстрел начался утром в ночь 23 -го. Что? Расстрел Белого дома. Нет, это что? Расстрел Белого дома начался... Как один. Да, 4 числа раненько утром. 4 октября. октября. Да. А коммунисты ушли 22 сентября. 22 сентября. За неделю даже да. больше. Да. Вместе с, с ними ушел и Тулеев. Пошел поднимать шахтеров. И без вести пропал. Да. Я сижу в Лефортово и слушаю по радио. значит, Зюганов, Явлинский, Жириновский. Подписывают с соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве. Вот представьте мое ощущение, да? А в 95-м они опять абсолютное большинство. А залоговые аукционы когда начались? После этого расстрелы. 95-96. Да. Кто большинство в Госдуме? Подарок олигархам. Коммунисты. Коммунисты. Что сегодня они вопят по поводу приватизации расставки и растаскивания национального достояния? А вы говорите, кто будет? Вы понимаете, все более-менее Скажем так, разумные и последовательные лидеры убраны с политической сцены. Убраны. Почему? Ну вот смотрите, до 2000 года 96 2000 я был губернатором, да? Я благодарен судьбе, я теперь понял, тогда я понял, что такое народное хозяйство. Вот сегодня меня лапши навешивают на уши, ну просто невозможно, потому что я прошел школу управления народным хозяйством. Я получил область, дефицит бюджета минус 45. Курская область. Да. Прямо скажем, не самая богатая Да. В а в 2000-м профицит 28. А в промежутке 96-й, 2000-й, 98-й дефолт. И ни одного трансферта я не получил. Дефолт. Не, не, вы объясните. Вот я... Да. Вот, стой, стой, стой, стой. я стой, стой. Сейчас я тебе скажу. Я вот, про вот... Курскую область все знаю и да. понимаю. Да. Да. Я другой. Вот я собираю. Значит, вот, я и... собираю. Вот сейчас я я вот, караул, мои зрители. Мы набираем, ну, да. вот, допустим, эту мысль. Вот, Ирочку подключим вашу жену. У нас 200 тысяч подписей. Рудской в четвертом году кандидат в президенты Российской Федерации. Вам будет не так уж много, Байден будет постарше, звезда героя. Рудской уже был вице-президентом, вторая в стране должность. Был губернатором, все видит, ненавидит говно все это. Что тут говорить, все понимает. 200 тысяч, там, по не больше, 200 тысяч голосов. Миллион, неважно. Я сейчас не помню, сколько по закону. Андрюш. Вы же откажетесь? Откажетесь. Почему? Или нет? Ну, откровенный ну, разговор. Вот давай смотреть. Смотрим Мне... на вас. Я вам в глаза смотрю. Спрашиваю, Мне... Лиза откажешься? Вот, обожди. Да. В 2000 году у меня заканчивается срок полномочий. Я подаю документы на избрание на следующий срок полномочий. Губернатор. Да. Меня снимают с регистрации ночью. Ночью. В субботу. Вычеркивают фамилию. Нет. Потом не вписывали от руки. Да, когда, когда давали бюллетень голосовать, да, да, вычеркивали да, да, фамилию. Да. А сняли ночью у меня с регистрации, за 12 часов до голосования. За то, что я не указал площадь балкона в служебной квартире. И не указал Волгу 83-го года выпуска, которая давно продана. Это как суд над Бондаренко Да, Ну и что? А дальше с 2000 по 2020 я шесть раз пытался избраться в Госдуму и губернатором. Меня либо не регистрировали, ну, отсекали, на да, либо снимали с регистрации. Не, стоп, еще раз. Сейчас другая ситуация. Да. Но вот смотрите: убрали. Мне про прежнее не надо говорить. Да. Если что, так народ, он, как мы видим, реагирует. Еще да. раз: к Рудскому говорят: дядь, Саш... Мы тут про тебя и байки сочиняли, и Караулов тебя на экране наклонял, и книги писали, не, и статьи Не, но ты потом писали. извинился. Я извинился. Все, к сожалению, сильны задним умом. Сейчас речь не о прошлом, не о наших идиотизмах, не об ошибках Рудского или не ошибках, а о спасенном Рудским заводом подводных лодок в нижнем в Комсомольске-на-Амуре, о многом другом. Забыли все. Значит, Жить надо сегодня. К вам приходят 200 тысяч народу, молодые, их не пускает, конечно, Ирка на порог. Ваша жена, она хочет, чтобы жили дольше. Не но она, мы ее не спрашиваем. Не, она у меня очень гостеприянная. пускай. Это говорит: ребята, нахрена Ира сиди, она здесь рядом нас слышит. Сиди спокойно, сейчас будет момент истины. Подожди. К вам пришел народ, сказал: дядь Саша, прости, что то не понимали, не видим никого. Это либо вот от этого. Либо он к Навальному тоже вопросы, как он летал над дачей Медведева. Чего же его не сбили? Там что, с воздуха, что ли, не охраняют? Ну, смешно. Он не объясняет. И там вопросы, и тут вопросы. дай кого вот ты будешь. Или черт с того идея, Саша, не надо ты. Но скажи на такого, как Рудской помоложе, тоже со звездой и тоже с прошлым, за которое не стыдно, кого ты, Рудской, рекомендуешь в президенты? Какая фигура, какой образ, какой характер, какая позиция? Да вор должен сидеть в тюрьме. Воры делают все, чтобы убьют Рудского. Вот я все понимаю. Но к вам пришли, не ко мне, а к вам с женой люди с той же курской. Ну буверии. я понял, я понял. Что вы им говорите? Ну вот давай смотреть так. Давайте. Э -э да, действительно, у меня биография, не три строчки, как сегодня это принято да, назначать. До вот, этого был должность. Афганистан, да. русской, который да. бомбил да. вручную да. все да. и так далее, да. за это звезда, да. сбивали. Сегодня, Судьба есть. Сегодня кадровая политика достаточно имеет три строчки в биографии. Родился, учился, женился <с и министр. Даже не имея отраслевого образования, это запросто. Но как вы у Ельцовича, они хоть школу-то у вас закончили, эти студенты? Да, За... Мальчик в каких-то там штанишках, конечно, в розовых штанишках, тоже да, вот У нас, кроме меня, достаточно... Нет, вы не виляйте, мне сейчас скажите, к вам пришел народ. Сказал, дядь Саш, если... жить в России надо долго, ты в хорошей форме. Вот, я никогда карьеризмом не страдал. Это не карьера, да, это да, смерть. Если президент. я способен а, исправить создавшееся положение, а я знаю, как это а сделать. А что же не способен с таким опытом? Да, а я знаю, как это сделать. Почему? Потому что, начиная с 1991 года, как нас с Ельцином избрали, я видел это все, как вот это все создавалось для того, чтобы оказаться в этом положении. Поэтому я знаю, где надо клин вставить, чтобы это дальше не двигалось. Да? У меня есть опыт, я уже говорил, управления хозяйствующим субъектом. да, То есть, лапшу мне навешивать невозможно. Те же тарифы, которые сегодня будражат. Что народ, вы и да? людям скажете, Александр Ильич. Так вот, если будет... Народ Стоять, ждет ответа. Если будет моложе меня, да. с таким же опытом работы, я пойду за ним спина к спине. Вы такого видите? Или вы видите себя? Или не ни себя, никого? Сейчас разговор не о конкретных фамилий. Мы пытаемся понять, кто может из этого сегодняшнего, когда ни одного завода за последний год, ни одной красной ленточки, я не знаю, может, то и открыли где, я не слышал, ни концерна, ни фабрики, и когда еще программа еще 2020 с позором провалилась, когда вакцинировано в России, сколько мы о победе говорим, неужели справда сказал? Меньше 1%, 0,6%. Мы с тобой, говорили об оптимизации. Александр какой человек должен быть, и есть ли такой в России? Два вопроса сразу. Ну, ну, Какого да. характера, типа, судьбы? Посчитай, с войной, тюрьмой, не звездой? Не посчитайте меня высокомерным. На данный момент есть. Один. Вот он. вот Я с этого начну. К вам придут. Mm. Вы что, пошлете их? Скажете, я старенький да нет, стал? Помидор да. он выращиваю по 3 килограмма. И этим горжусь. Мне вот это вот, тоже тип... у меня хобби. Да. Ты понимаешь. А вот... тебя, кстати, выросли? Ни хрена не выросли. Ну, у меня вот здесь солнца не было. Сейчас не о помидорах. О вас речь. Вы говорите, да. В России всегда есть люди. Из любой ситуации есть выход. Есть вы, есть Ишаев, который с браслетом сидит, сюда ждет. Есть те, кто понимает хозяйство. А у нас ядерная страна и понимает оборону. У нас... Есть люди, только эти имена в голову иной раз не приходят. Вы же не откажете? Я С... правильно понимаю? С людьми я пойду. Без людей я не пойду. Следующий вопрос. А у нас есть народ? А вот, теперь... а вот теперь самое главное. Самое главное. Есть кому к вам прийти, вот эти вот, 200 тысяч, э... чтобы Ирка их напоила чаем? Вот, она гостеприимная. Но они пришли сами по велению сердца. А не по организации Волкова, а как знаете, Навальный из а Германии. Знаете, знаете, какой показатель? Вот сегодня все крутые бывшие политики высокого ранга, все при охране, при сопровождении, а я сам за рулем. Хожу в магазин, хожу на рынок. Да и джип у вас пятый год, по-моему, один да. и тот же. Со мной шестой. обнимаются, просят автограф. Ну, я думаю. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я никому в жизни плохого ничего не сделал. Я ни у кого ничего не украл. Я никого не унизил. Я никого не оскорбил. Я никого не обобрал. Поэтому, вот видите, я свободно себя чувствую. Если придут такие же люди... Придут люди. Вы видите пойду, в России люди. Я пойду. Вы пошли. Так, вырвал наконец. Слышал, слышала, услышал. А женя обращается. Она смеется. Хороший смех, стоит сказать. Настоящий, искренний. Нет, она сейчас сидит. Потом она все вырежет, я так думаю, или ничего не вырежет. Тут уже либо-либо. А теперь самое главное. Мы в России народ-то не потеряли. Девилизация нации, телевидение, кино. Ваш друг Никита Михалков когда-то, я не знаю, с его бесогоном, где он гоняет каких-то бесов, которые после ковида убьют Россию, да. невзирая на ее ракеты. Ну, бред полный. Вы знаете, вот Никита договорился до того, что ему самому из себя надо их изгонять. А это другой вопрос. Понимаешь, Народ этот, у нас вот. есть сегодня? Это мой Или... друг, поэтому я это ему, можно считать, в глаза говорю. Потому что он ну, слишком зарулил не туда. Потому что иногда надо включать тормоза и думать, куда ты рулишь. Понимаете? Поэтому надо вовремя останавливаться. Люди умные. Есть доста... у нас люди. Я вам скажу, у нас замечательный народ. Замечательный. И хотя я и цитировал Густава Лебона, народ не виноват в этом, мы его сделали таким, вот эти вот выродки, которые называются СМИ сегодня. да, Думаю, что тебя убрали с телеканала? А потому что ты говоришь правду. А правду никто не любит тех, кто находится у власти. Правду любят тех, кто работают, ищут, как заработать копейку, чтобы содержать семью, ребенка нормально одеть, дать ему образование, понимаете? А сегодня этой возможности людей-то лишили. Лишили. Вы Где видаете. заработать можно сегодня такую копейку, чтобы содержать жену и своих детей, чтобы жена занималась воспитанием детей? Сейчас все работают. А дети брошены на произвол судьбы. А у детей отобрали все. Детские спортивные школы, дома пионеров, аэроклубы. Если народ Понимаете? в России сила... Да, если, народ... да если Все у них отобрали. И как-то Матвиенко, я ее слушал, говорит... Вот сегодня на повестке дня самая главная задача борьба с детской и молодежной преступностью. Минуточку, мадам. А кто вогнал дед, детей и молодежную да, преступность? Да, да, да. Вы? Вы отобрали у них вместо детских спортивных школ офисы, вместо детских садов офисы, из домов пионеров офисы. В ДСАА, да, когда Калмаков О, пришел, да. ни одного самолета не осталось. Но. Мы сейчас будем этим заниматься. Но. Саша Калмаков, генерал-полковник. А я заканчивал аэроклуб. Понимаю. Я, кстати, тоже был. Не Если, бай... в не есть... Если в России. Не Если в России. Не, ну не раз в четверть, но раз в полгода исключали из школы. Если в России. За справедливость есть... я бился, понимаете, еще тогда. Когда Если в России в школе... есть народ, почему же администрация президента народ-то не боится? Ведь выборы в Госдуму. Вот Бондаренко, Коля, как только он говорит, буду баллотироваться в том же округе, что и Володин, вечером сказал и, Володин. И, и Коля победит. И я какой... не сомневаюсь. Если не будет вброс, а будет вброс, будет то, что вчера уже готовили в Саратове. Пускай приглашает меня, я его поддержу. Александр подожди, про... подождите, подождите про Бондаренко. Мы о другом. А более страшно. Власть, делая с Бондаренко в том числе то, что было на днях, когда его утром после заявления буду баллотироваться в том же округе, что да. и Володин в Саратове. Тут же арестовывают. Тут же волокут в суд по дороге, обвиняя внимание. В захвате полиции. Он вчера между судами дал нам интервью. Я не скрою, включил вчера все возможные механизмы и рычаги, чтобы он не имел улицу 180 часов, объясняя здесь многим, что это будет начало избирательной кампании Бондаренко, и вам конец. Потому что люди будут вокруг него вместе с ним улицу мести. А вы помните, начало? что сказал Маудзедон в 1953 году, когда умер Иосиф Серьезный Сталин? Что кто придет к власти в стране? Что сказал, мне Жулики и негодяи, которые побросают парт билеты и будут думать о личном обогащении и уничтожении страны. Ну, Хрущев не был ну, жуликом, Он был кровавый. Ну, был. ну, Хрущев просто дурачок, понимаете. Клоун. Ну, немножко, да, Он массажей. и Приосиби это считает следить, изображался. Вы верите клоунами. в народ, а администрация не верит, я предполагаю. В народ не считает народ силой и закручивает гайки так, как будто ответной реакции у народа не. Андрей, будет. почему вот у нас сформировалось мировоззрение, во, президент, да? Раньше говорили как, вот лет тому, пять спустя, Медведев во всем виноват, а Путин у нас хороший. А сегодня, значит, одного поменяли на другого, это аналоги. Что тот без гармошки, что этот, это все одно. Ну, все мы видим это, да. Теперь все перекинулись на Путина. А знаете, в чем его беда? Я ему тоже это говорил в 1916 году. Он мне говорит, Александр Владимирович, а что вы критикуете мои послания? Я говорю, покажите где. Я ни разу не критиковал, но я говорил, как можно ставить задачу парламенту, правительству, администрации на следующий год, не подведя итоги предыдущего послания? Ну как? Надо же подвести итоги. Что выполнено, что не выполнено, где деньги, куда делись деньги и все прочее. Ну, представьте себе, сегодня в стране 75 тысяч объектов незавершенного строительства. Ужас. Ушло на это 6 триллионов рублей. Ужас. За этим стоят люди. Крысы съедают. Стоят люди. люди. А кто-нибудь ответил за это? Хоть одно уголовное. Нет, понимаешь? Хотя у нас есть министерство этого направления. Так вот, смотри, что происходит. Он говорит, ну, ты понимаешь, у тебя менталитет военного человека. Я говорю, какого военного? Да любой руководитель должен ну, всегда, да, под, подвести итоги за предыдущее послание. Да. И просто подвести итоги. кому-то одеть на пульсники, да, наручники, кого-то в клетку, кому-то орден, кому-то госпремию. Правильно? И уже желающих не исполнять... Кому-то Следующий... выговор с занесением в грудную да, клетку. Уже желающих не исполнять. Следующее послание будет минимум. Но если глава государства с экрана телевидения всему народу, который его избрал, говорит, что не выполняются его указы, то о чем можно говорить? А у тебя есть, Владимир Владимирович, контрольное управление в администрации президента? Да, есть. А чем оно занимается? Дальше. Я ему говорю, Владимир Владимирович, можно еще один вопрос? Он говорит, давай. Я говорю, вот назовите мне страну в мире, где статистика подчинена ведомству, ведомству, которое ответственно за экономическое развитие страны. Я говорю, не задумывайтесь Россия России, больше идиотов нет. Статистика всегда напрямую подчинялась главе государства. Кто он? Премьер-министр, президент, не имеет значения. Король, царь. Напрямую. Почему? Потому что статистика – это реальная оценка обстановки. И если вы не знаете реальной оценки, оценки обстановки – как можно принять правильное решение, не зная реальной обстановки? Он говорит, ну, опять тебе вот военный менталитет склоняйся. Какой военный? Какой военный? Как можно подписывать указ, не зная, что на самом деле происходит в стране? Вот в чем проблема. Кадры. Сталин еще сказал, кадры решают все. Ждите на нашу кадровую политику. Мариал республика. Ну, как он там, глава республики или губернатор, строит палаццо, копии дворцов Венес... Венеции. Дороги разбиты вдрызг, школы еле-еле вот стоят подперты балками, поликлиники, больницы – это тихий ужас. А он строит даже Спасскую башню кремлевскую. 15 лет держат на должности главы региона. Маркелов маркел что это такое ну что это такое дальше у нас сколько федеральных округов 8 до да? или, или 7 волга раз дальний восток 2 сибирь 3 центральный 4 север 5 кавказ 6 это на кавказе 277 семь, семь. Да. вот викторович ты грамотный человек я скажу такого уровня ну, можно трех-четырех журналистов Эд у нас в стране да. найти. Наконец-то да? Ты можешь мне Это рассказать, есть. чем они занимаются? Нет. пол Предов, мы делали, мы делали опрос, на, в лицо не знают многих. В и, лицо не знают. Я не знаю. Сказал. Я был вторым человеком в Я у вас, она тоже, кстати, в лицо Вторым я человеком не в государстве был. И не знаю, чем они занимаются. Я не знаю. А зачем эти структуры? Никто не знает. Никто не знает. Сучка, если Чибис построил за миллиард госпиталь, который ни дня не проработал в Мурманске, да. а, а, там а есть... Гуцан его не посадил да, за да, это вместе да, с прокурором, да, то да, оба не нужны, ни да. прокурор, ни Гуцан. А ранги у зама э, руководителя э, федерального округа... них самолеты полагаются, там первый заместитель просто заместитель. Первый, то есть, считается зам генерального прокурора. Прокурор. Если как, по каждому округу. Да, дальше э, у ФСБ зам... Директор. Да вот да? а звезды, По а три звезды. Да. Чем Конечно. они занимаются? Чем? У них на глазах губернатор разворовывает субъект федерации, впадают в дурь, строят палацы, копии дворцов, Венеции, разбитые дороги, нет больниц, школы, все прочее. Чем Карелия, Финляндия, да? Во. Одна земля. Вот это Финляндия, вот это Карелия. Параллельно, да? Здесь люди живут и очень хорошо живут. И социальные вопросы все И проблем нет никаких. И митингов нет никаких. И никто не орет долой. Природные ресурсы практически, вот здесь, в Карелии, в два раза больше природных ресурсов. Конечно. И теперь давайте посмотрим на Карелию. Дикая нищета. Разбитой дороги, нет нормального жилья. Люди живут в бараках. Есть глава республики, есть Федеральный округ. Вопрос: почему? Почему? Кто может ответить? Я уже раз. Да помню, Смоленск, помню, Беларусь, как нам внушали. Зоны. Вот дешевый рубль это благо для экономики. Всем раз за 20 лет стоимость соотношения рубля к доллару да, вогнали. А для чего это сделали? А я вам скажу, для чего. Железную занавесть поставить, чтобы наши люди не могли купить доллар и евро и поехать в Европу и увидеть, как там живут люди. Вот это для чего сделано. В первую очередь. И, вторую очередь, наполнение бюджета. Ну. И вот кто бы сегодня ничего не говорил. Я тут почитал недавно значит, предложение Академии наук Института экономики. Это бред просто. Призывы, знаете, в советское время в газете «Правда» печатались призывы 1 мая, да, к 7 ноября, помнишь, да? А что Академия наук предлагает сегодня? Да там, ну, это ж, ну что, полет в космос. И нет самого главного ответа, за счет чего и каким образом. Мы с вами на эту тему не раз дискутировали. Ну, как может быть страна суверенной, если денежная единица, она не денежная единица – это имитация ее, имитент. О каком суверенитете может идти речь? У нас нет Государственного банка, он был уничтожен. Центробанк. Центробанк по Конституции органу власти не подчиняется. Что, вообще, что это такое? Что это такое? И я надеялся увидеть, что создание Государственного банка, проведение денежной реформы, отвязка от доллара и евро, потому что доллар и евро на территории России ничем не обеспечен. А он должен быть обеспечен внешними ресурсами той страны, чья денежная единица здесь находится. А он не обеспечен ничем. Если в советское время доллар стоил 65-67 копеек, то сегодня что стоит? 75 рублей. Это нормально? Нет, это не нормально. Можно это исправить? Да, можно. Почему не делают? Ошибка? Нет, не ошибка. Умышленные действия. Дальше. Сегодня модная тема национализации. Ну, давайте посмотрим. Потому что я предлагал другую форму приватизации. Даже по этой форме приватизации при приватизации предприятия подписывались с государством договор о модернизации. Помните, и Медведев об этом не раз говорил, и Путин, и все прочее. Берем Липецкий металлургический комбинат. Лисин, иди сюда. У тебя состояние сколько? 20 миллиардов. А теперь давай посмотрим, что ты здесь модернизировал. И когда ты последний раз менял на домах фильтры, чтобы людей не травить, сколько потому вложили, что сложная да, онкология, да. ничего, значит, посчитали, сколько, сто... сколько стоил сюда комбинат, денежку сюда, и свободен, и свободен, потому что я был категорически против приватизации базовых отраслей экономики, категорически был против. И предлагал Ельцину, я говорю, Борис Николаевич, давайте начнем со сферы услуг. Зачем государству? Парикмахерские, ателье, столовые, кафе, там, прачечные. Зачем они? Вот проведем приватизацию, и то с позиции ипотеки. Реальная стоимость объекта, ты приватизировал, вот реальная стоимость, и там 5-7 лет выплачиваешь его реальную стоимость, деньги идут в фонд социального накопления для решения социальных вопросов. строительство школ, больниц, поликлиник, коммуникации и так далее, и так далее. И откатали бы эту модель, посмотрели бы, как это работает. Посмотри, следующий этап легкая промышленность. А вон он, Чубай, заявляет во все услышаниях: а нам до фонаря была приватизация, сколько это стоит, да хоть бесплатно, наша задача забить гвоздь в крышку гроба коммунизма. В открытую говорит: и никто ее не останавливает. Греф в открытую говорит, что мы, народ каловая масса. Я его где-нибудь встречу, я ему закалываю. Я понял, что я тоже каловая масса. Врыло, он точно получит. И тоже его никто не останавливает, понимаете? Никто не останавливает. Давайте посмотрим Народный банк, составший это директоров. Опять абсолютное большинство иностранцев. Точно так же, как и в Роснефти, точно так же, как и в Газпроме. А по лидерине у нас убеждает, что это народное достояние. Какое оно народное? Понимаете? Все перевернуто с ног на голову, понимаете? И при таких заявлениях оскорбительных, что мы народ, каловое масло, президент никакой реакции. Вот это меня задевает. Вот это У меня вас задевает. есть одно преимущество. Одно. На самом деле несколько. Но одно, сто процентов. Вас можно только убить. Вас нельзя посадить в тюрьму, как Навальный, но вы герой Советского Союза. Да при чем тут? я не совершал никаких преступлений. А дело не в это. Сейчас меня всех рожают, кто говорит, я буду баллотироваться или так далее, и так далее. Вот здесь одно очень большое преимущество. Тут рука может А вы, знаете, вот извините, Виктор, я перебил: когда мне ночью сняли с регистрации, я позвонил в. Курской в... губернии. Да, Волошин. Главе администрации в то время. Да. Я говорю: Саш, ну, если я не вписывался в новую команду президента, а я помог созданием партии Единства. За три месяца до выборов мы победили. Ты думаешь, что нас четверых губернаторов, Наздратенко, Горбенко, меня и Сашку Назарова. Тут же, так сказать, убрали. Ну, это Макьявели, государь. Да, всех тех, кто приводит в классе, их убирает. И нас убрали. Так вот, что мне Волошин ответил. Я говорю, ну, раз я не вписался, я говорю, назначи ну, меня директором Воронежского авиационного завода. Он говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, серьезно. «А зачем тебе?» Я говорю, – «Да мне стыдно, что мы летаем на Аэрбасах, на Боингах. Мы раньше в 70 стран мира поставляли свои гражданские самолеты. Ту-124, Ту-134, 4 154. А сейчас летаем непонятно на чем. Вот сейчас флагбаумы закроют по поставкам запчастей. И все. И мы стали. Ну и что? И пойдешь с директором?» Я говорю, «Пойду». Ну и дальше всем полемика идет. И он мне, знаешь, что говорит, говорит, Александр хороший ты человек. Ты знаешь, вот я к тебе отношусь с уважением, но у тебя недостаток. Я говорю, какой? Он говорит, ты не в то время родился, и у тебя чистая биография. Понимаете? Чистая биография. То есть надо обязательно, чтобы хвост был в дерьме, чтобы за этот хвост, если кто-то что-то начал говорить, схватить и дернуть. А у меня хвоста нет, понимаешь? Ну, и где я... сейчас Волошина, хочу я от себя добавить. Верно, что он влиятелен, но он не глупый человек. но не Это все-таки все уже все вчерашний день. Нет, так это он мне тогда говорил. Я понимаю, что тогда, тем более тогда. А потому что я ему претензию предъявил. Я говорю, вы могли мне сказать вот за месяц до выборов? А вы верите, что Путин власть не отдаст? Ну, давайте так смотреть. Не столько Путин, как его окружение. Почему? Потому что... Кто такие были Ротенберги до Путина? Кобыльчуки. Кобыльчуки. Ну и там целая... Тимченко. Тимченко и все прочее. Никто и звать никак. А сегодня они миллиардеры, состоятельные люди. Ну, сейчас им там лупанут по счетам. Уже Германии там начали. Сейчас дальше и дальше пойдет. Никто и звать никак. Естественно, кто бы ни стал президентом, Этим всем ребятам будет задан вопрос. Откуда это состояние и каким образом? И понимаете, вот этот страх, что надо будет отвечать. И что они могут? У Ильи Иосифа как рассказывают, не знаю, правда или нет, дом на Майорке. Ничего себе вице-премьер по оборонке был, да? Дом в Пальмаде-Майорке, дом. Он там живет, ну что, нормально, они чё, откуда средства, да? Ну, ну, ну, чё, мало ли, ну, подарили. Все нормально. Спросят, да, все нормально. И чего они могут-то все? Боятся ответственности. А что они могут реально? Дело в том, что деятельность любого человека, ну, хотим, и мы, так создана природа человеческая, определяется по реальным результатам. Согласен с этим? Конечно. Конечно. Вот. Вы работали журналистом, вы создали себе авторитет, уважение, да? Почему? Караулова говорит правду, ничего не боится, и его слушают. И у этого журналиста Караулова масса сторонников, миллионы сторонников, да? А у этих есть сторонники? Что, -то, я говорю, что они могут? Побыть? Их ненавидят. Миллиарды есть вот именно. А Их ненавидят, нет? кроме миллиардов, у них ничего нет. Их ненавидят люди. Их не ненавидят тех, кто работает даже в силовых структурах. Почему? Потому что, а, этим можно? А и мне что, нельзя? И где и пошли силовики вывозить, у силовиков вывозить КАМАЗами деньги. А сейчас вот этот единоросы начали жрать друг друга. Сейчас депутата хлопнули с 38 миллиардами. Где он их, на улице нашел, что ли? Отняли, да, бизнес. Понимаете? Или, может быть, рылся... С народом в этих помойных ящиках, куда выкидывают просроченную продукцию из супермаркета, выкинули вместе с деньгами. Да? Вот вы понимаете, ну как объяснить? Я считаю, меня родители воспитали правильно. И когда я вижу, вот смотришь видеоролик, да, смотришь, как эти несчастные люди лезут в помойку, дерутся, чтобы схватить что-то на пропитание, у которого вышел срок. Унизить сильнее человека просто невозможно. Лишить его возможности покушать. Понимаете? Это страшное унижение. Я когда пришел к губернаторам, там 21 детский дом. Дети кушали один раз в сутки. Я посмотрел на этих директоров, у всех свиные рожи вот такие. Я их убрал в 24 часа. Всех до единого. В 24 часа. И хорошо у меня тогда... Брат был за начальника УВД, ему ОМОН подчинялся. Ну, как хорошо было. Говоришь, Миша, вперед. Вот как Знаменский собор кафедрально восстанавливать. Там два кинотеатра, дискотеки. Бесполезно выселить их из кафедрального собора. ОМОН зашел, объяснил все. Рылом в пол поставили. Часовых и начали, и начали. И закончились кинотеатры с дискотеками. Да, частными, и в соборе. Проматаврировали и привели в первозданное состояние. Ну так нельзя относиться к своей вере, да, ну, о чем я да, к своим традициям. Вот он стоит, Знаменский собор. Поэтому сегодня пришло время. Я вот этим вот силовикам объясняю, ребята, вы же, я ничего не хочу от вас. Вы просто подумайте, за кого вы заступаетесь за тех, кто поставил страну в унизительное и позорное состояние. Вы посмотрите, как к нам относится весь мир. Какие-то шавки, ну, я не буду называть эти страны, ну, вот вот такие вот, вот стараются цапнуть, укусить, плюнуть в лицо, и мы ничего не делаем. А уже давно надо было объяснить. Не трогайте могилы наших солдат и офицеров, не трогайте. Тронули – получите врылое. И безжалостно врыло получить. Вот тогда будет уважение. Ну, я не знаю, к нижше можно относиться по-разному. Но тоже его цитирую. Уважение может быть только к сильному, к слабому состраданию. И вот нам сегодня сострадают, но не уважают. И то не всегда нам сострадают. Понимаете? И когда сегодня идет разговор о том, что уничтожен Советский Союз, ну, вот не знаю, у меня что-то даже снится такое. Вот встали и ожили, умершие от голода в Ленинграде, пережившие блокаду, погибшие там, погибшие в Сталинградской, Курской битве и вообще в Великой Отечественной встали из могил. И вот перед ними поставить четырех ублюдков. Горбачева, этого Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Пускай посмотрят им в глаза что эти твари сделали со страной. Пускай посмотрят им в глаза. И самое главное, сменилась власть. Ты же пришел из системы государственной безопасности. Почему ты не реализовал привлечение к ответственности этих негодяев? Кто их уполномачивал уничтожить страну? Кто? Какой парламент? Кто их уполномачивал? нет. 80 лет Горбачеву вешают ему высшую награду страны, орден Андрея Первозванного. Что это? 90 лет преступнику, который совершил государственный переворот. Ну, там такая помпа, понимаешь? Вот заслуга, он первый. А что этот первый сделал со страной? Кто-нибудь задумывался об этом? Кто-нибудь задумывался? Вон они живые. Гельцина нет, а вот эта остальная шайка, вся живая. И все те, кто готовил эти документы, тот же Шахрай, он готовил уже эти документы. Сегодня декан МГУ. А где он должен быть? Вот в чем дело, понимаете, безнаказанность, безответственность, отсутствие национальной идеи. Ну, я тут как-то одного депутата Госдума спросил. Слушай, а вот вы лепите законы антинародные. А какую цель вы преследуете, создавая базу законодательства? Все мы строим? Какую мы строим? Говорит, не знаю. Говорит, Александр Ильич, понимаете, бюджет весь в дырках. Я говорю, что бюджету даст лицензия на сбор грибов и ягод? Вы унижаете людей. Он не имеет права пойти грибов собрать и лесных ягод. Какую он лицензию должен покупать? Все наши леса завалены сушняком. Упало дерево, гниет, разводится короед, вредители, которые дальше уничтожают лес. Не имеешь права взять это бревно для хозяйственных Ну Взял, значит, тюрьму или штраф. На рыбалку лицензию. Это что за законы? Что вы делаете? Сволочи. Вы посмотрите, как выпиливают тайгу Дальнего Востока, Сибири, эшелонами, в сутки 70-50 эшелонов с лесом уходят в Китай. Кто дал это разрешение? Кто? На каком основании? Куда идут эти деньги? Что будет там после того, когда уничтожили тайгу? Волки сбиваются в стаи по 60-70 по голов, потому что зверь ушел из тайги. А им же кушать что-то надо. Они нападают на деревню. Жрут скот, собак. Посмотрите, что с Байкалом делают. Опять нету. Опять нет крайних. В чем вопрос, ведь понимаете, дело в том, что уважение, неуважение, это второстепенно. Но если тебе избрал народ, доверил тебе власть, доверил тебе страну, но ну ты же смотри, что они делают, вот эти выродки. Ты же смотри, что они делают. У тебя же все структуры есть. Следственный комитет, генеральная прокуратура, ФСБ. Ну, вперед. Кто дал разрешение уничтожать тайгу? Сколько лет потребуется, чтобы восстановить вот эти плешины, которые они нарубили в тайге? Сто, сто лет. Век надо, чтобы это восстановилось. А у нас же есть дети. У нас есть внуки. А у них тоже будут дети и внуки. И что им останется? Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране.